Поберегись, Ворф, и я иду драть задницу вашу деревянную. да дам ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Альхейм. Ну и сегодня у нас очередная серия по выживанию в данной игре, постараюсь поделиться, что мне удалось сотворить. За кадром, да и вообще покажу, как нам приходится выживать в этом совершенно новом сезоне. Ну а ты пока смотришь, прожми, пожалуйста, авансом свой царский лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как всегда, буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья. Ну и первым делом, чем нам предстоит с тобой заняться, это, конечно же, фермерским делом. А конкретно нам необходимо сейчас убрать вот этот огород. От морковки, которая у нас здесь произрастает. Морковка мне нужна будет не только для того, чтобы кормить кабанов. Я пока что из нее делаю сочные питательные блюда, которые помогают мне в моих путешествиях. Давай сейчас мы быстренько с тобой этот огород уберем и, конечно же, его засеем. Работа уже завершена И давай я тебе дам несколько советов От бывалого эксперта в этой игре Как правильно нужно засеивать огород Если у тебя появились семена морковки Или же семена репа Которая растет на болотах Не спеши ее садить как попало Смотри, чтобы между саженцами было расстояние Примерно такое, как ты сейчас видишь Здесь вот на видео у меня Конечно же все это делается на глаз Никакой тут линейки а, дополнительной нету Чтобы можно было как-то отмерять Но примерно вот такое расстояние должно быть между саженцами Если же ты не будешь соблюдать расстояние Тогда у тебя примерно будет наблюдаться вот такая вот а, картинка Морковь нужно больше пространства для роста Это связано с тем, что я здесь посадил слишком близко росточки к друг другу а Не только к друг другу, но еще и каким-нибудь объектам В данном случае между на вот этот вот, скорее всего, забор. И вот этот саженец, он слишком близко к забору, поэтому рост невозможен. Даже смотри, с моим скиллом у меня достаточно много здесь, чего не вырастет. Поэтому будь внимателен и осторожен. От этого зависит эффективность посаженных и найденных тобой семян. Ну и пойдем дальше по обычным делам а, типичного викинга. Что нам следует сейчас сделать? После того, как мы обработали почву и посадили морковку, я вижу, что у меня поломанные сильно инструменты. Давай мы сейчас сразу же и починим. Для начала подойдем к кузнице, починим все металлические инструменты. Это пропашник, это у нас, значит, топорик. Далее подойдем к, столу, к верстаку и починим все предметы, которые у нас создаются на, на верстаке. А конкретно это броня и второстепенные вспомогательные какие-то инструменты. Так, ну что ж, с этим огородом мы закончили. С помощью вот этих семян мы утраиваем количество найденных. Найденные морковки. Также у нас здесь поспели семена. Репки. Да, мы теперь собираем ее для того, чтобы также ее размножать. Вот, репка. Наконец-таки, друзья, нашел я ее на болотах. Как-то на стримчанском. Вчера я помню, это сделал. Я безмерно рад этому моменту. Потому что теперь дела пойдут в гору. Теперь с этой вот репой я смогу себе готовить достаточно серьезные блюда, после приема которых я уже наверняка смогу идти на босса массу костей. Ну вот мы в принципе и засели все семена и засадили все существующие мои огороды. Пришло время заняться сбором меда. Мед значит у меня производится вот в таких вот ульях, которые мне удалось уже подготовить, насобирав необходимое количество маток Здесь на луговом биоме они находятся, если ты вдруг до сих пор не в курсе. А вообще все достаточно серьезные гайды есть у меня на канале. Все ты можешь найти в плейлистах по этой игре. Просто стоит лишь тебе перейти просто в описание под данным а, видосом. Приятного тебе просмотра, а мы продолжаем. Следующие очень важные дела, которые нам необходимо с тобой будет сделать, это, конечно же, рубка древесины. Для чего я готовлю древесину, а все легко и просто. Мы строим лагерь на болотах. А для того, чтобы построить лагерь на болотах, нужно огромное количество ресурсов. И как видишь, у меня здесь добыча ресурсов, а конкретно древесины идет полным ходом. Как видишь, столько уже стопок я нарубил. Еще несколько стопок у меня лежит здесь где-то в сундучке в моем секретном. Вот они у нас находятся здесь. И дальше мы пойдем с тобой рубить лес. А конкретно нам нужна с тобой вот такого плана древесина. Она называется цельная и ее можно добыть только когда мы рубим вот эти вот Сосна. Ну что ж, поехали, немножечко разомнемся, что ли? Поберегись, Грейт Ворф, и я иду драть задницу вашу деревянную. Следующий лайфхак по поводу рубки древесины заключается в том, что не забывай брать с собой на рабочку молоточек строительный. Знаешь, чем он хорош? А тем, что когда ты рубишь древесину, у тебя постоянно забивается древесиной инвентарь. И для того, чтобы не потерять срубленный тобой ресурс, потому что через некоторое время она у нас исчезает, мы просто-напросто берем молоточек, да, заходим во вкладочку прочее, и здесь находим стопки дров. Вот в таких стопках древесина будет храниться сколь угодно и никуда не денется до тех пор, пока ты не придешь сюда и ее не подберешь. Все легко и просто, не благодари. Я думаю, что такая информация заслуживает лайкоса, если ты еще не знал. Складировать можно любую древесину, будь то это обычная, будь то это у нас цельная. И также можно и качественную древесину складировать вот в такие вот стопочки аккуратненько. Складировать можно также все это дело в сундуки. Но, как по мне, так, так более менее эстетично складывать стопками. Потому что стопки видно гораздо дальше, чем сундуки. А сундук может затеряться где-нибудь в траве. А если ты не поставишь меточку на своей карте, где-то оставил сундук, то ты вовсе рискуешь, его никогда а, не найти. А вот такие стопки с деревом их гораздо дальше и лучше видно. Вот ты ее-мое, да еще и дождик пошел. Не, в такую погоду работать я дальше. Не намерен. Вот когда немножечко распогодится, тогда и пойдем с тобой дальше заниматься э, лесом. Ну а пока мы с тобой добыли немножко цельной древесины, которая нам непременно пригодится, пришло время выдвигаться на нашу э, базу на болотах. Кстати, ты видел, нет, мой домик для кабанов? Вот таким вот образом он выглядит. Почему-то здесь всегда трутся вот эти надоедливые грейдворфы и пытаются сожрать моих кабанчиков. Пошли вон отсюда, гады! Какие-то странные звуки я только что слышал. Не значит ли это, что моя лодочка готова в щепки разбиться в этот серьезнейший шторм? Да, друзья, походу она у нас сильно долбанулась. Причал и вот-вот готова развалиться. Блин, мне нужен срочно ремесленный станок для того, чтобы ее отремонтировать. Давай прям сюда и поставим для того, чтобы отремонтировать свою лодочку. Да, не уплывай только никуда, да, оставайся здесь. Ты мне еще определенно пригодишься, что у тебя в инвентаре, а в инвентаре у него ровно ресурсов на постройку какого-нибудь портала. Это все для того, что если мы куда-то далеко заплывем, я смог себе по-быстрому соорудить портал и вернуться всегда домой. Так, ну что ж, лодочку мы починили, все текущие насущные дела сделали вот на этой нашей базе древнего, так ее назовем. Теперь переходим на мою болотную базу, на которой я тоже немножечко побольше построил, чем в прошлом а, видосике. Поэтому не переключайся, смотри до самого конца. Дальше будет только интереснее интересней, дорогой зритель. Поехали! Ну и добро пожаловать на мою злачную болотную базу, недалеко от босса. Масса костей мы сейчас находимся. Да, потихонечку мы готовимся к этому боссу, и я решил построить недалеко от его берлоги вот такой вот Базу Немножко я про нее уже в прошлом своем видео рассказывал. И давай я тебе продемонстрирую. Ты уже, наверное, увидел, что мне удалось построить за кадром. Во-первых, я воплощаю свою идею. Я, как я решил обнести заборчиком ее всю, я это уже потихонечку реализую. После нахождения такого ресурса, как железная руда... Мы открыли для себя возможность крафтить вот такой вот камнерез. А уже с помощью камнереза мы смогли войти в каменный век. И теперь, как видишь, у меня заборчики, а точнее их основание сделано полностью из камня. Вот на этот вот каменный фундамент, так его назовем, я планирую поставить везде заборчик. Уже данную идею я стал реализовывать. И вот здесь у меня по периметру, видишь, уже сколько я забора поставил. На его постройку, конечно же, нужно... Очень много ресурсов. Но я еще подумаю, загорождать мне все это пространство этим забором. Или же оставить какое-то окно, для того, чтобы можно было любоваться рассветами и закатами хотя бы, да? Есть, я сделал специальные ловушки, через которые, я надеюсь, эти монстры теперь не пройдут. Ну и, конечно же, эти ловушки ломаются. Я буду постоянно их а, ремонтировать. Делаются такие ловушки с помощью древесины. Цельные и древесины Обычный. Поэтому мне и нужно такое огромное количество цельной и обычной древесины привозить со своей предыдущей базы. Все взаимосвязано, друг мой дорогой, поэтому ресурсы, которые я на нафармил на предыдущей базы, базе обязательно пригодятся при постройке а, текущей моей базы. Так, ну что ж, в принципе, все распределено и можно... Давайте заправим сейчас угольком вот эту печечку и загрузим ее а, металлом. Да, здесь мы переплавляем во всю уже металл. Из металла у нас найдено олово, я нашел медь, потому что эти ресурсы всегда пригодятся на любой базе. Что еще из примечательного? Здесь я планирую сделать какую-нибудь, скорее всего, кузницу. Да, в этом месте здесь у меня будет какой-нибудь склад, да, я тут уже, видишь, как немножечко все наметил, разметил. И сейчас я просто рассказываю. Здесь, скорее всего, сделаю какую-нибудь столярку, то есть у меня все будет отдельно все будет по полочкам, что называется и все будет как нужно, у меня база не такие обычные домики, да, как ты наверное думал а будут полноценные, функциональные целые лагеря для существования комфортного, ну и домик мой на дереве ты видел с прошлого момента, с прошлой серии, там ничего совершенно не поменялось, ну пойдем я тебя заведу по-быстренькому и мы посмотрим да, вот эта вот шикарная лестница в небо по которой мне постоянно приходится подниматься, с нее открывается очень живописный вид на мой а, лагерь можно посмотреть а, свысока, что называется. Да, вот, например, отсюда, если мы посмотрим, мой лагерь как на ладони. Не совсем у меня он получился кругленький такой, да. Скорее всего, какой-то а, овал неправильной формы. Так, здесь плохо видно, рисковать не буду. И да, я все-таки это, я все-таки не икар, у меня крыльев нет. Если упаду, то разобьюсь. А мне необходимо сохранять свои заработанные Очки прогресса в тех или иных областях развития Поэтому я, друзья, просто так умирать не намерен Ну что ж, добро пожаловать в мой домик на дереве Который еще до ума не доведен Мы его будем доводить, конечно же, в процессе Напоминаю, что для похода за железом Тебе потребуется вот такой вот болотный ключ Он добывается с босса древнего Если ты не убил древнего, то такой болотный ключ Тебе не удастся найти нигде абсолютно Поэтому поторопись, убей босса древнего, и ты будешь начинать уже открывать себе железный а, век. Так, ну что ж, садимся в наш дракарчик. Я бы, наверное, перья оставил. Ну ладно, раз уж не оставил, ничего страшного. Ну что ж, надеюсь, сегодня будет у нас попутный ветер, и мы быстро доплывем а, до необходимого нам а, места. А плыть нам необходимо сюда вот, недалеко от нас. Вот тут я уже один раз помер. Вот тут у нас находится крипта. Я бы, наверное, какой-нибудь проход себе прорубил где-нибудь, да, чтобы сократить путь. Но нет, друзья, не получится прорубить проход. Сейчас мы подплывем с вами вот к этому вот берегу. Здесь пробежим до Крипты. В принципе, здесь дорога достаточно спокойная. Так, ну что ж, заводи уже Драккар. Ветер вроде бы нам более-менее благоволит и будет дуть всегда, я смотрю, в спину. Ну что ж, вот мы уже и приплыли. Давай-ка мы с тобой уже оттормозимся, потому что иначе мы сейчас врежемся в скалы. Блин, не вовремя я нажал на тормоза и чуть-чуть мы повредили свой дракар. Но ничего страшного. Также тебе, дорогой зритель, хочу дать несколько советов по поводу того, когда ты начинаешь путешествовать куда-то на своей лодочке. Не поленись и сделай себе, точнее найди такие необходимые компоненты, как ядра суртлингов, качественную древесину... И 10 глазиков Грейдворфа. Для чего тебе это нужно? Для, для того, чтобы просто-напросто в любом месте, куда бы ты ни приплыл, поставить заветный э, портал. Для его изготовления тебе потребуется... Так, древесина нам нужна обычная. Блин, там на нас по-моему, недалеко бегает. Я надеюсь, он не услышит, как мы здесь будем шуметь Ладно, мы постараемся валить маленькие вот такие вот кустики Большие деревья трогать мы не станем И я надеюсь, что он нас не услышит и не припрется Ведь мы не сильно громко будем шуметь, правильно? А поэтому тролль нас сейчас не услышит По крайней мере, я на это надеюсь Так, 10 древесин есть? Да, 10 древесины имеется Так, ну что ж, давай будем с тобой потихонечку ставить портал Для этого нужно поставить хотя бы вот сюда вот этот самый верстачок. Хорош! Ну чё вы приперлись? Вот всегда я только начинаю заниматься какими-то делами, прибегают эти скелетообразные существа и начинают мне мешать. Так, есть такой верстак. И вот сюда мы сейчас поставим наш а, портал. Для чего это нужно? А все легко и просто. Особенно, когда ты едешь в путешествие по фарму железа, тебе лучше всего это делать, когда ты... Полон сил и энергии. Даже для того, чтобы просто вернуться и забрать бутылочки для отхила и для выносливости. Как я вот сейчас, например, допустил ошибку и с собой их не взял. Нифига себе из портала выжил скелет. Я что, тебя не добил, что ли? <laughs> не добил. Что ж, возвращаемся домой за бутылочками. Когда идешь на болото, лучше с собой взять миндовуху. Антидот это раз... Вторая важная медовуха, которая тебе потребуется, это, конечно же, полезная медовуха, которая восстанавливает здоровье. Ну и третья, которая у меня, к сожалению, стало маловато... Это медовуха воинов, она же восполняет выносливость. Это все нужно для того, чтобы ты, когда останешься очень в очень критической ситуации, не, рас не растерял свою честь и достоинство и выжил, да, в максимально хардкорный э момент. Ну что ж, нам в этот портал. Итак, мы подготовились, и теперь наша задача, добежать да, до этой самой крипты с железом. Да, по максимуму, при этом выгрузить из себя все самое э ненужное. Я, наверное, предпочту... Сейчас даже подключить силу а, босса Эйктира, чтобы меньше уставать. Погнали! Итак, вот мы и прибыли с тобой на болотистую местность. И вот она, та самая крипта, которую я уже открыл для разработки и для добычи Железо. Не будем бодаться со скелетами, а пойдем сразу же к делу. Достаем наш кирку. Все входы у нас закупоренные. А это значит, что нам необходимо... Ой-ой-ой, а вот тут вот смотрю не до конца, по-моему, закупорено. Да, и здесь, по-моему, у нас стоит спавнер вот этих вот драугров, которые постоянно пытаются нас с тобой нагнуть. Не достает он мне по макушке. Сейчас я здесь, наверное, прочищу как следует, для того, чтобы ему легче было доставать. Заодно и пофармим ой ой ой он спустился, кажись, да, спустился Давай, попробуй, ударь меня Раз Не получается Ну что ж, сейчас немножко пободаемся Так, здесь, наверное, нужно уже запрыгнуть ой ой ой ой, -ой. вот эту штуку надо вырубать срочно Вот это вот А, у них спавнер Если его не вырубить, оттуда могут со временем появляться более серьезные существа Оба. Отлично, размотал я этот спавнер И теперь осталось мне только лишь разобраться вот с этими вот драугерами Почему именно эта приоритетная цель была? Да потому что чем больше вы с ними бодаетесь в этих самых пещерах, тем выше шанс того, что из этих спавнеров будут появляться одна звездочная, а потом в процессе двухзвездочные понимают, что ты безнадежен а, высылать на тебя новые усиленные армии. Поэтому нужно с ними разбираться в первую очередь. Опа, и мы как раз таки нашли пачку необходимого нам а, железа. Ну что ж, продолжаем добывать, друзья. Железо в этих самых склепах или же крипты я их называю находятся как вот в таких вот бонусных сундучках, что мы сейчас с тобой сделали, так и вот в таких вот а, железных, железосодержащих кучах, да, грязные кучи грязного лома. Тоже есть огромное количество а, железа. И еще мой тебе совет, когда идешь вот в такие вот крипты фармить железо, пожалуйста, не убирай вот эти фонари и не пользуйся а, оружием, которое оттачит по площади, например, вот такими вот молотками. Потому что если ты ты будешь долбить здесь таким молотком, ты порушишь здесь дополнительно естественное, так сказать, освещение этих пещер. И тебе будет, ой, как сложно добывать железки в полной темноте. А фонарик, чтобы добыть, тебе нужно найти торговца Хальдера, что тоже может быть непростым занятием. Ну что ж, принимай советы во внимание, все они тебе непременно помогут в твоих приключениях. Инвентарь моего персонажа заполнился по максимуму. Да, поясом Мегинг мы пока еще не обладаем для усиления а, переносимого веса, поэтому таскаем понемножечку. 21 кусок, как обычно, помещается в инвентаре моего Викинга, и мы, естественно, выходим на передышку, отнесем все это на мой корабль. Вышли мы из пещеры уже в ночное время В ночное время на болотах гораздо опаснее И встречаются вот такие вот Летающие призраки Против которых, и я не знаю чем эффективно Но я с ними борюсь Всегда просто-напросто с топора Обычные щиты они пробивают очень-очень легко, поэтому использовать лучше против них уже укрепленный щит, дабы не огрести по полной. Какой же красивый рассвет в океане, когда ты плывешь на своем собственном дракаре. Ай да красотища-то какая! Ну а мы тем временем подплываем снова к нашему болотному лагерю. Да, достаточно внушительнее он смотрится, чем в моем прошлом сезоне. В прошлом сезоне, если кто помнит, у меня было всего лишь одно... Дерево и домик на нем Никакого забора, ничего там не было Да и построился я в очень неудобном там месте Где-то на перешейке черного леса и болотного биома Что мне очень не нравилось, особенно туда а, добираться Здесь же нормально можно подплыть Вот так вот под, припарковаться на драккаре Разгрузим железо, куда нужно А точнее сразу же пустим его на переплавочку Да, и в печечку, вот сюда вот Отлично, друзья, в принципе у нас сегодня план максимум и э, стандартные будни викинга я тебе рассказал, показал, то, что, чем мы занимаемся в Вальхемии практически ежедневно. Надеюсь, тебе понравилось мое выживание и я не разочаровал тебя, а если же это так